Регина Тодоренко не скрывает того, что у нее много амбиций, связанных с ее карьерой телеведущей. Звезда стала известна широкой публике после того, как оказалась в числе ведущих программы «Орел и Решка». Регина дала интервью сестре своего мужа, Влада Топалова, и рассказала о своих желаниях. Оказывается, Тодоренко хочет, чтобы в ее честь установили памятник. Звезда подчеркнула, что к ней часто подбегают люди в аэропортах и обнимают на удачу в путешествиях. Регине приятно от этого. И она мечтает, что поставили ее монумент, а туристы смогли тереть пятку, чтобы у них состоялись увлекательные поездки.